привет друзья на связи президент академии успех вместе андрей шаура я являюсь долларовым миллионером и мной была создана благотворительная академия успех вместе где люди получают знания в области успеха финансов здоровья и в этом видео вы увидите как ученики из разных стран мира погасили кредиты путешествуют зарабатывают и покупают машины и квартиры мой результат по специальности я инженер. За последний год заработал более миллиона долларов. За 10 месяцев побывал в 10 странах мира. И все это благодаря уникальной системе, которая работает в одном телефоне или планшете, ноутбуке, компьютере. Ну что, давайте посмотрим результаты наших учеников. Айгуль Газезова, Казахстан, город Нур-Султан. По специальности я бухгалтер. Раньше я считала чужие деньги, а сейчас я считаю свои деньги. Потому что благодаря Академии ⁇ Успех вместе ⁇ я заработала более 300 тысяч долларов. Я купила себе квартиру четырехкомнатную в городе Нур-Султан. Я подарила папе автомобиль, купила за наличный расчет, путешествую по миру и посетила... 9 стран мира. Я тебе рекомендую нашу систему Академию Успех вместе. Николай Турушев. Россия, город Улан удэ Благодаря Академии Успех вместе сегодня не работаю по найму. Приобрел новую профессию интернет-предпринимателя. За этот год посетил более 6 стран мира. Купил новый автомобиль марки BMW с салона. Заработал несколько сотен тысяч долларов. Я Рекомендую разобраться и действовать. Надежда Андреева, пенсионер, 65 лет, Россия, город Геленджик. Друзья, и на пенсии жизнь продолжается. Сегодня я воплотила свою мечту – купила себе квартиру на побережье Черного моря. В сказочном месте города Геленджик. рассчиталась кредитом за построенный дом в Подмосковье и подарила еще одну квартиру своей любимой дочери Алине в городе Краснодар, в лучшем жилищном комплексе Седьмой континент. За прошедший год я заработала более 30 миллионов рублей. И это еще не все. Академия Успех Вместе помогает мне путешествовать по миру, жить в лучших отелях, питаться в лучших ресторанах. Я смогла, сможете и вы. Присоединяйтесь в нашу лучшую команду Академия Успех Вместе. Иван Вовк, Россия, город Ангарск, по специальности инженер. Благодаря Академии Успех Вместе я уволился с работы, погасил кредиты, купил два новых автомобиля в северном. БМВ и Lexus. купил трехкомнатную квартиру и за предыдущий год заработал более 40 миллионов рублей. Путешествую по миру, посетил более 10 стран мира. Рекомендую Академию Успех вместе. Аэлита Мустафаева, Алматы, Казахстан. Мне 39 лет. Еще два года назад я была врачом. Были очень серьезные проблемы с финансами. Был кредит и долги. Я искала возможности и вот... Я познакомилась с Академией Успех вместе. и благодаря этой системе и ее знаниям я круто изменила свою жизнь. Сегодня я строю бизнес с любой точки мира. Моя жизнь изменилась. Я путешествую по миру, и за последний год я заработала более 300 тысяч долларов. Приобрела два BMW салона, один автомобиль. Я подарила своему любимому отцу, а другой я купила себе. И еще в этом году свою старшую дочь я отправила учиться в Европу. Этот бизнес я начинала без вкладов и рисков. И если у меня это получилось, значит и у тебя получится. Маргарита Вельц, город Ангарск. В прошлом классический предприниматель, но благодаря знаниям, которые я получила в Академии Успех вместе, моя жизнь кардинально изменилась. Я смогла погасить кредит более 10 миллионов, который брала на классический бизнес. Я стала путешествовать, развиваться. И я смогла за последний год заработать более 300 тысяч долларов, друзья. Приобрели квартиру для своего младшего сына в Санкт-Петербурге. Люблю путешествовать, летаю бизнес-классом, наслаждаюсь жизнью. И приглашаю тебя в нашу дружную, прекрасную Академию «Успех вместе».